Если бы Григорий Лепс был ведущим мероприятий, он бы выглядел именно так. Валера, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, с какой целью ведущий э, мероприятий приходит на международный московский форум для профессионалов свадебной индустрии. Донести до ребят то, что ведущий может работать в команде, в связке, например, ведущий, диджей, диджей. Во всяком случае, в этой связке, в этом, скажем так, тандеме, трио, неважно, можно создать качественный продукт и успешно его продавать. И за это тебя будут любить как продавцы, так и покупатели. То есть ты привык работать только со своей командой, правильно? Ну, правильно, конечно. Я так люблю, мне так удобно, и это всем нравится. А потом что осталось за кадром? Что останется после меня? С какой целью? Ты, ты задаешь вопрос, а микрофон где? Ну там, ну я, у, меня, у меня близко.